Всем привет, это Макс Риск. Смотрите, у нас тут есть ваксы. Ну ладно, и на шар. Ну, значит, 3000 монет, 3000, на 5000 штук. Как у них шаров. 20 тысяч. Значит, чтобы у нас было 20 фарболов, 20 тысяч подкатов. В принципе, я хочу фарболов, мне на это хватает Так что купим фарболов. Ну, конечно, не максимум, хоть что-то. Да, также едет но ну, по моему канал такой себе если я буду призывать кузнеца он может считать так что вновь сырянчика ну, сейчас я не буду брать Постарайся вы увидите сундучков также можно что-то изменить если мы изменим то мы тебя потеряем это вроде простой персонаж какой-нибудь сейчас хочу узнать но он у нас есть а ну он редкий, за, за зайца молится. Да, прикольно, ну, блин, у меня есть лекарь, у, у меня есть тот обычный. Вау, он даже круче, наверное, тебя. Ну, наверное, наверное. на ну, по-моему, эти карты легендарные. Так, да, вот это вот, Вау, часики это легенда, друзья. Берите легенду. Чем больше легенд, тем круче. Но тут, наверное, получится. Вот то, что не нужно кучу легендарных братьев. Да. тогда обратно потому что -то пишет поэтому не смотрите так давай тогда сделаем купим ассередничек ночи опять гном таки сказал а ну стоять макс риск вернулся блин ну давайте купим почему бы нет но хочет чтобы мы его купили все купил хватит больше не буду тратить так давайте по идем 3 на 3 до да, 100 тысяч кубка прям 2000 кубков прям точь-точь Неужели я буду играть всегда 3 на 3, 2 на 2? Тем более тут 2x нужно успеть до завершения сезона. 20 дней день. Чем больше мы играем, тем лучше. Так, почти у нас будет бронза 2. тоже -то очень хорошо. Как-то можно посмотреть нам эм, в аналитику. -то, вот новости. Да, надо -да -да, им сюда зайти, перейти. Буст, буст. А, блин, стоит менее денег. Я придумал не поставить на пусть по-моему а здесь где здесь где вон на нашем карта легиона с 4 да мы некоторые опустили с вами ну ладно бесплатного награда купи а, -а, а далековато нам еще 164 таким мы призывы по 50 монет нормально тогда потом сумчок и Ох, ты еще, уже одна минута еще. Кстати, долго ботинка? 164 164? Это очень много. Так что это а -а -а. Вроде бы украшения к чему-то. Да, это -то украшение Я так думаю, как они так украшают, я так же с закончика. А тут что? Реально с малик вообще можно? Как не украсить, кстати, профиль? А мне вот интересно а -а -а. рамки, рамки. А почему ничего нельзя взять? А, что нельзя? Доступно у нас много чемпионов. Ага, я чемпион, я еще не чемпион. Ладно, уже 3 игрока отличенного, давай, давай. Ага, максимум уровень по 230. Достигаем 650 уровней. Понятно, я буду, наверное, с несещающим всем. Так, что? Вау, у нас еще такое синее. Макс, классно звучит. Достижение улучшения 10 различных карт от 12 уровня. Есть различных карт. Хэштег, можете копировать его. И, ну, вспоминать, 1-4, 7-7, 7-7, 3-7-1, нынчика тоже. Вау, это будет жестко Они все в клане, значит это не боты, значит это обычные ракетки. Ок, вот почему так долго? Ок, кламы тут количество. Всё. И не атака подождем когда будет наш народ атаковать. А мы так подкрепление лежим. Ну или же но пойдем потихонечку, когда будет Численность жителей данного города. когда быстро строй Так, смотрим карту. Тут не нападут. Ага, тут нападут. В смысле тут не нападут? Ничего, все так круто. Чувак, а тебя одного а не крутость. А, у вас тоже не круто, мне что такое зло. Слушайте, мне везет. Мне тут никто не нападет. Только лишь бы. No, ой, no, ой, ноу, надо, прошу. Только лишь бы чтобы не нападали на меня. Так, так, так, сюда построим. Отлично, шикарно карты. Друзья, я вообще люблю. Игру Клаши Легианс. она мне везет псы-псы, кто -то запускает. Топцы запускают, чипсы. Ху -ху -ху -ху -ху -ху. Нет, о что делаете? прошу не надо. Ох, моё чё я сделал работой. Так, так, так. Призывай, призывайся. Чего вы там призывайте в казарму? А, ну мы защите конечно. Но знаете, что летающие могут сюда зайти и нам крышка. О, по базах, кстати, то было базах. Быстро-быстро собираем. Быстро экономим, быстро экономим, как Давай, давай, давай, сдай деньги. А, так, так, так, так. Ох, ты что там происходит? А, соберет. Ладно, давай уже, пытающийся. Ой-ка, а что там делают? Вот что, что Чего ли не делаете, псы, пускайте? Пусайте здесь псал. Да, блин, чехак. Да, ⁇ -мо ⁇ сдай деньги. Все, я сказал им атаковать некоторые из них. Ха, я такую. В принципе, можно что-то еще здесь. Давай, Войска. Вот так. Именно здесь войска Все войска, давайте сюда. спутница пока что я бы не хотел. Башню. <с> То что это такое? Ладно, как хотите. Я экономику развивать буду. Развивать буду экономику по быстрому здесь секретная экономику все там уже поздно а ну в принципе можно защитить в затащить принципе можно уже подкрепление давайте еще запустим там устроить а что происходит помогает как там далеко идешь гоблин а, далеко ладно давайте я думаю возьму или же голема галема прочная акутица не защитник атакуйте меня <соединяем> а. соберем здесь сделан спас те сюда будут вот крышка как дела вы вы О -о -о. нет чуваки отступайте отступайте на вазу на базу я передумал они слишком тащили стали теперь если они слишком тащили то придется призывать к казарам также делать так ускоряйте вот штуку ускорять это все такие вот жесткие Команды. Знаю, знаю, друзья, давайте уже деб деб делать. А, защита. Нет, его не можно принять. принять. Защита здесь. Блин, куда пошли? Там вас вырубят. А тактику, ну ладно, думать я буду количество. Так, что там, блин, собирайте, давайте просто соберем. Поиска здесь давайте. Глентов запустим, вот-то будет чёрт. Так, аккуратно, блин, да блин аккуратно. Так, да, его. А. Okay. Я думаю это враг. Так, ну что, сын я успел, кто успел, молодец. Майка, тут уже враги. Тут враги, бива на помощь. А, я тут рядом, кстати, стоит На помощь здесь идем. Ага, тут значит. В принципе можно атаковать полка давай атакуйте парболами защита и атакуйте сейчас на помощь придет заказывали помощь они отступают ловить давай давай давай уничтожая лови такой такой другой давай запустим чего или хватит атаковать в принципе можно так брат давай стап о колем отлично и генератор чепар фарм гоу генерация фар фармен и пармен классное имя что не стоишь что, что ты делаешь ну и место да, ускорять принципе, так уж но, принципе, логично что ускорить можно, а, принципе, можно. давай а можно количество потом уже потихоньку развиваться количество тут нужно базу заплатить еще все у нас отлично отступает да. а мы Так да, ускоряется то здесь да, тут уже говорят хватит ну, на место так да? пошли копать здесь там нет атакующих коля запустим как дела о oh май так пошли где-то тактику ломать возможно враг здесь а это такой, опа, на ловушке все тоже войска собирают, как отлично. отлично. Ну давай, хай атакуют, блин, ну, На нас, И на нас. То есть, я базу. Строю здесь. Войска. Может, давай, здесь построим. Пойдём сюда вот. Ух, ты можешь таковать, Там, там разведка. У нас будет отряд, а не просто защита. Раздел. Раздел. Раздел. Раздел там войскам. Отделка. А Отдаль... О, май га. Отлично. Ты че тут, а тут стоит, Нет. О, мой да, блин. Ладно. здесь атакуйте там а вот война нам пара атака скорость не знаю чем скорость скорее всего а также просто тех помочь поэтому здесь точку занимает точку точка сделаем побольше ну, что будет 8 такую не пробовал кучу поливай просто писать... а, аут новая счет гигант ну что ну что атакует, такой такой не... писать писать 49 не знаю а типа, сам допай, допай. просто тарань тарань по обычному вот здесь Парбол, парбол. Скучно статься. Вот так, вот так мощьим. Вот такая вот тактика в этой карте. Не воин три на три. Так, я кого-то пропустил Все это так... Что там победили как победили, суп как-то без моего участия побили Ну так главное тут старт, а он... О -то. А точно перепутал 1-11 а... Сегодня был этот ролик Нет, завтра Всем ночью.